Николай. Новости. Занимательная физика Сопротивление проводницы, как правило, гораздо слабее, чем сопротивление проводника Валера, Валера, Валера, Валера, Валера ты дома? Меня нет Как нет, я тебя вижу, Валера М Валерка, я пришел к тебе поплакаться в жилетку, Валера Какая же жилетка, Валера, я в рубашке. Да мне по барабану куда плакаться, Валерка. Барабану Если плакали. бы Шекспир писал... А кто это? Не знаю, Леха знает. Он с ним лично знаком. Если так. бы Шекспир писал драму о моей жизни, он бы Валера не дописал. Он бы обрыдался рыданием Валера. А что, собственно говоря, произошло? Валера, смотри на меня. Я здесь. Валера, а, где? У тебя выпить есть? Уже нет. Почему я постоянно опаздываю? Судьба. Говорил мне отец, говорил, а я его не слушал. Что он тебе говорил? Не знаю, не слушал я. Мне тоже отец говорил, я его не слушал. Он мне говорит, Валера, никогда не мешай пиво с лодкой. Потому что если после девятого класса ты будешь мешать пиво с лодкой, после одиннадцатого класса ты будешь мешать семей с песком. Зря ты его, Валерка, не слушал. Ну... Я тоже вот не всех слушаю. Вот жену не слушаю. Недавно, вот смотри, прихожу домой после зарплаты на 12 день. Сам. Честно. Ребята принесли. И она мне сразу с порога говорит, Валера, где деньги? Я говорю, Люда, ты взрослая баба. Деньги в Центральном Красночайстве России. У меня тоже с женой был казус. Мы приехали отдыхать в Таиланд. Это в центре Европы. И снимали Бунгалу. Кого снимали? Ну, домик такой маленький. У меня там кран тек. Приходила сантехник каждый день. Валера, я не урубаюсь. Мы уже 10 дней как в России, а сантехник все тоже приходит. У меня был похожий случай недавно приходят гости, тоже сантехники, тоже творческая интеллигенция. И я же а не говорю, они пропустили нам паримахи, а говорит, вот ты и пропустишь. Кошмар же. Я сидел весь вечер сам собой наказанный трезвый Валера, понимаешь, Валер, тебе есть выпить, Валера? А? Я не пью. Давно? 42 минуты. Почему я постоянно опаздываю, Валера? И еще такие мысли лезут в голову. Вот недавно тоже. Прихожу домой после работы, и жена с порога, где ты был? Я говорю, 12 дней я лежал под капельницей. Хорошо, что случилось? В железнодорожном депо обнаружилась ничейная цистерна спирта. Так. И там кто-то проделал снизу маленькую дырочку. И она уже, знаешь, целый месяц кап. Кто под этой капельницей только не лежал? Я тоже лежал. Веришь? Верю. Она не поверила. Они очень с ними, им лучше ничего не доказывать. Я как-то со своей женой разговаривал, говорю, «Самара!» И так строго, говорю, «Самара!» Строже. Не, не пугай меня. Я говорю, мы же лет уже 15 лет с того. Может, обмоем? Может, накапаешь немного? 15 лет, Валера, это с рук. 15 лет это, это... Я не пью. Давно? 47 минут. Так я говорю, мы женаты уже 15 лет. У тебя до меня мужчины, вы были? были. Я за спросил. Она говорит, а ты не можешь соревниться. Я говорю нет. Она говорит были. Я говорю сколько? Да кто на нее позарился? В смысле, она у тебя как зарево, конечно были. Могло быть. Я говорю, сколько было мучений? Она говорит семь. Я говорю, эксклюзива, то есть я седьмой? Она говорит, нет, ты четвертый. Повержить полна сюрпризов. Конечно, я знаю. Я недавно захожу в новый досуговый центр. Поднимаюсь на главный этаж. И говорю, мне, пожалуйста, абонемент на весь год. Мне говорят, мужчина, это виноводочный отдел. Фитнес-зал, этажом выше. <свят> Я как-то у меня был случай. Я зашел в автомобильный магазин, меня жила до приора. Сочувствую. Спасибо. Я говорю, продолжу. продавец, у меня лаза Приора, он, он говорит, так и сказал, сочувствую. Я ему говорю, мне нужен комплект свечей на Приору. Он говорит, нет никаких проблем. И привез мне свечи, знаешь, от чего? На КАМАЗ. От геморроя. Я ему говорю, товарищ, это свеча от геморроя. А он мне знает, что он сказал? На приору подходят. Валера, вот меня в отличие от тебя, мне вообще врасплох не, не застать. Вот можешь мне задать любой вопрос, и я сразу тебе ответом... Ответ. Ну, например... Население Кампучи до 2000 года. 5 миллионов 927 тысяч 327 человек, включая детей и подростков. Докажи. Пересчитай. Принято. Ты про меня что-нибудь спроси? Какой-нибудь вопрос такой острый на мою тему. Ну, например, как ты провел свой выходной день? Опять в музей. А ты умный, Валерка. Что ты? Ты как этот, как Леонардо этот, как его. Какой? Да Винчис. А кто это? Не знаю, Леха знает. Он с ним лично знаком. Не, я тебе скажу, знаешь. Я тебе скажу, что я ждал этот вопрос, и я свой день вчерашний, я его заснял даже на видео. Можешь посмотреть. Это же фотка, где ты ездишь на диване. Нет, Валера, это видео. Валера. Ты же братом работал, Валер. Хоть сколько-то накапаем. У тебя должны быть запасы, Валера. Я работал медбратом, братом братом, меда. Мы как-то с фельдшером везли в аэропорт одну шишку. Шишка опаздывала. А фельдшер, Валера, тоже, кстати, Валера, говорит меня Валера... Посмотри, у нас мигалка работает, я так цифербат высунул в окно, говорю, нет, да, нет, да, нет, да. Ой, шишка накапала. Так ты мне накапаешь? Нет, да, нет, да. Нет. Да, Валера. А, Нескромный вопрос. А что ты перестал в баню с пацанами ходить? У тебя что, секреты появились какие-то? Ну, секреты... секреты Тихо. в принципе... Кто-то подхрюкивает. Да это я. А? Секрета в принципе нет. Я как-то зашел в тату-салон, там делают тату. Я, я говорю, ребята, сделайте мне тату танка. На всю спильню. Почему танк? Ну а какие варианты? Они через пять минут мне говорят, готово. Я говорю, опа, а что так быстро? Они говорят, а что там накалывать четыре буквы? Валера, что а. ты мне отвлекаешь своими дурацкими рассказами? Меня выпить есть, Валера. Ну капал бы сколько-то, сколько. Что мне холостая ход к тебе была? Что ли, Валера? Валера. Я не пью. Я вижу, Валера. <звы> Валера. Умеешь ждать. Валера, а я не понял, это что, лимонад? Лимонад. В связи с чем? В связи с началом здорового образа жизни. Пошла, пошла, пошла, пошла. пошла. потом, кому? С началом здорового образа жизни, Валера. С началом здорового образа жизни, Валера. Друзья, будьте, будьте здоровы. здоровы.